Дорогие друзья, рады приветствовать! С вами инвестиционный центр «Павловы и партнеры». Сегодня отвечаем на вопрос нашего подписчика. Здравствуйте! Как понять, какую ставить цену для клиента за квартиру с торгов? Спасибо за ваш вопрос. Он действительно очень важный и интересный. На торгах часто встречаются ситуации, когда мы не знаем, брать лот по текущей цене, либо подождать еще. Ведь от этого напрямую зависит и то, по какой цене мы предложим квартиру покупателю и какие будут у нас комиссионные. Как же определиться? Проведите сравнительный анализ объекта с сайтами продаж, таких как Авито. Сравнивайте с похожими квартирами по ремонту и расположению. Вы увидите рыночную цену и сможете определиться, с каким дисконтом вам выгодно приобрести объект и, соответственно, какую цену предложить клиенту.